Приветствую на канале Шарабара. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поблагодарить своего подписчика Nameless Character, который собственно подал идею для данного ролика. Nameless, thank you bro. Самые масштабные и кровопролитные осады городов и крепостей. Какие осады в мировой истории считаются самыми масштабными, длительными и кровопролитными? Пойдем хронологически. Битва за Карфаген со 149 по 146 годы до нашей эры. Во времена существования Римской империи Карфаген являлся мощным городом и сильным противником. Сам город оставался нетронутым вплоть до Третьей Пунической войны, когда римляне напали уже непосредственно на вражескую столицу. 80 тысяч римских легионеров под командованием Публия Карнелия приступили к осаде. В самом Карфагене собралось более 90 тысяч солдат, а также 400 тысяч самих горожан. Первый штурм был отбит с большими для нападавших потерями. Только через два года, когда командование осаждающими принял на себя Сципион эмилия римляне перешли к активным действиям. В город нападавшие вошли весной 146 года, и еще шесть дней сражения бушевало внутри самого Карфагена. Выжило только 55 тысяч жителей, которых, разумеется, продали в рабство. Каждое строение в городе было разрушено. Всего за время осады погибло более 460 тысяч Человек. Осада Иерусалима, 70 год нашей эры. После еврейского восстания в 66 году, Первая Иудейская война, римляне решили проучить местное население раз и навсегда. К Иерусалиму была направлена 70-тысячная армия под командованием Тита Флавия. Защищать древний еврейский город собралось около 40 тысяч человек. В феврале римляне захватили четыре ближайших города и пытались вступить с защитниками в переговоры, которые не увенчались успехом. Тогда римляне прибегли к осаде. Блокада продлилась с марта по сентябрь, Иерусалим оказался лишенным воды и питья. Несчастные защитники вынуждены были питаться уже шкурами и пить сточные воды. Среди евреев были отмечены случаи каннибализма. Иосиф Флавий историк упоминал о случае убийства матерью ребенка. С целью добычи еды в итоге римляне смогли разрушить стену с помощью скрытной ночной атаки. Попав внутрь города нападающие стали убивать всех подряд. Мало кто попадал в рабство. Люди убивали прямо на улицах. Историки тех времен называют ужасающие цифры жертв осады. Тацит говорил о 600 тысячах, а Иосиф Флави вообще о миллионе. Осада Киева, 1240 год. Оборона Киева стала одним из главных событий монгольского нашествия на Русь в середине 13 века. Киев являлся одним из старейших городов Европы и столицей славянского государства того времени. Сюда пришли орды монголов, их возглавлял Батый, внук Чингисхана. Он первым делом направил в город послов, приказывая сдаться, но получил отказ. Осада началась 5 сентября. А 28 ноября монголы приступили к решительным действиям, начав обстреливать стены с с помощью катапульт решающий штурм начался 5 декабря когда стены киева были разрушены в нескольких местах армия хана бросилась в город устроив массовую резню из 50 тысяч киевлян в живых осталось только 2000 разрушив город монголы ушли дальше оставив после себя руины осада багдада 1258 год монголы под предводительством внука чингисхана хулагу ханом окружили багдад столицу аббасидского халифата это современный ирак в Багдаде жили образованные и богатые люди. Хулагу же мечтал уничтожить один из самых крупных и важных исламских городов. Более 100 тысяч монголов осадили Багдад после того, как халиф Аль-Мустасим отказался открыть ворота. Битва началась 29 января и закончилась уже 10 февраля. 5 февраля монголы захватили часть стен и город был обречен. Хулагу отдал Багдад своим воинам на недельное разграбление. Началась бессмысленная резня. Монголы сжигали дома, библиотеки, два Арцы, вековые здания. Самого Альбуста Сима завернули в ковер и затоптали до смерти лошадьми. Практически все книги были брошены в реку, сделав тигр черным от чернил. Число же жертв составляет около 100 тысяч и до миллиона. Осада Теночтитлана. 1521 год. Падение этого города ознаменовало падение империи ацтеков под напором испанских конкистадоров. В начале 1521 года Эрнан Кортес захватил все значительные города ацтеков вокруг, приступив к осаде Теночтитлана. Армия, численностью в 200 тысяч человек, имела даже пушки, обороняющихся же было в полтора раза больше. Но это не пугало Кортеса, стремившегося захватить богатые земли и сокровища ацтеков. Поняв, что в лоб захватить город не удастся, решили разрушить водопровод. Это привело к проблемам с питьевой водой и началась эпидемия Оспы. Так оборона оказалась ослабленной. Понимая, что сражаться за каждый дом в городе он не сможет, Кортес с помощью пушек начал бомбардировку Тиночетлана. На Довершила разгром кавалерия. Сама осада продлилась всего три месяца. Жертвами стали около 220 тысяч человек. Кортес разграбил город, разрушив все здания. На руинах же столицы ацтеков было был заложен новый город Мехико. Осада Мальты, 1565 год. Мальтийские рыцари вели себя вообще не по-рыцарски в то время, промышляя грабежами судов Османской империи. В итоге туркам все это надоело, и они решили захватить Мальту. Командовавший рыцарами великий магистр мальтийского ордена Жан Паризо де Лавалет догадался о нападении. Именно это позволило защитникам Мальты запастись провиантом и питьевой водой, а заодно отравить трупным ядом мертвых животных район, который должен был стать источником питьевой воды для турков. Силы у осаждающих были впечатляющие — 40 тысяч воинов. Османцы вообще не мелочились. Мальту же защищали 540 рыцарей, 4 мальтийских ополченцев и 1 тысяча испанских пехотинцев. К слову, Султан допустил серьезную, на мой взгляд, ошибку со своими главнокомандующими, так как Фиалия Паша и Лала Мустафа Паша терпеть друг друга не могли. Но не исключено, что это тоже сыграло свою роковую роль в том, что Османская империя в итоге потеряла почти четверть своих сил и, сняв осаду, вернулась домой ни с чем. Осада Сигетвара, 1566 год. Осада небольшой венгерской крепости стала весьма значимым событием для средневековой Европы. Кардинал Ришелле таки вовсе считал что именно эта битва спасла цивилизацию. Сегетвар являлся восточной крепостью империи Габсбургов. Именно сюда подошли турецкие войска под руководством старого султана Сулеймана I. Огромной армии завоевателей хорватский губернатор Николас Рини смог выставить только 2300 солдат, преимущественно из своего личного войска. Защитники крепости отказались сдаваться, даже несмотря на то, что врагов было почти 100 тысяч. Осада крепости началась 6 августа и продлилась до 8 сентября. Сентября. К тому моменту осталось всего 300 солдат, а также члены их семей. Тогда Зрини приказал своим солдатам убить своих жен и детей, чтобы те не попали в плен и не испытали всех его ужасов. Мужчины выполнили приказ и продолжили сражаться, пока хватало сил. Ворвавшиеся в крепость османы убили выживших. Только вот Сулейман так и не успел увидеть победу, так как умер от последствий дизентерии за день до этого. Эта битва стоила османам около 30 тысяч солдат, осознав, что у них уже не хватит сил на завоевательный поход они вернулись домой осада остенды с 1601 по 1604 годы жертвами обороны бельгийского города стали 120 тысяч человек из них четверть это мирные жители незадолго до осады город был укреплен став отличным местом для защиты объединенных сил нидерландов и англии под руководством герцога фрэнсиса вира им противостояли испанцы под командованием эрцгерцога альбрехта осада началась 5 июня у защитников было около пяти 50 тысяч человек, испанцев же пришло порядка 80 тысяч. В 1603 году командование испанцами принял на себя Амброзио Спинола. К тому времени стороны, видя бесперспективность осады, стали пытаться решить дело с помощью предателей, но попытка организовать мятеж внутри остенды провалилась. В 1604 году испанцы смогли прорвать внешнюю оборону, остатки голландцев и англичан капитулировали. После падения остенды стороны заключили 12-летнее перемирие. Осада Нюрнберга, 1632 год. В те годы Нюрнберг являлся одним из самых величайших протестантских городов мира. В 1632 году город заняли войска шведского короля Густава Адольфа. Нюрнберг осадила армия Священной Римской империи под командованием Альбрехта фон Валенштейна. И хотя у шведов было 150 тысяч солдат, что на 30 тысяч, к слову, больше, чем у противника, они забыли наладить поставки продовольствия в город. Валенштейн тут же перекрыл все торговые пути осадив Нюрнберг. Только вот имперская армия также лишилась поставок. В итоге обе стороны страдали от голода, болезней, в том числе и от сыпного тифа. Через 80 дней осады Адольф попытался уйти с боем в битве при Старой крепости. Когда этот маневр провалился, король просто сбежал из города. Он понял, что армия рано или поздно сдастся из-за голода. Так и случилось, а большинство же из жертв погибло не в сражениях, а от болезней. Осада Кандии с 1648 по 1669 годы, нынче город называется Ираклеон. считается самой длительной в истории человека осадой, она длилась 21 год, то есть по сути те, кто родился в самом ее начале, могли принять участие в финальных битвах. Кандия поплатилась за действия рыцарей ордена святого Иоанна, которые по-прежнему считали своим долгом сражаться с сарацинами везде и всюду, и немножко разбойничать. Это безусловно осложняло отношения венецианцев и османов. И вот, после очередного налета госпитальеров на османский конвой, направлявшийся из Александрии в Константинополь, турки осерчали. Они высадили 60 тысяч воинов на Крит и за 4 месяца захватили все основные города на острове, за исключением Кандии. Осада же самого города началась в 1648 году. В течение нескольких лет турки бомбили город, пресекали попытки Венеции и Франции доставить на остров подкрепление. Однако при этом им ничего не удавалось сделать с оборонителями сооружений. Самые серьезные попытки снять блокаду предпринимались в 1666 и 1669 годах, но обе они потерпели неудачу и практически сломили дух защитников города. В итоге в распоряжении командующего силами Кандии адмирала Франческо Морозини осталось всего 3600 человек, и он принял решение сдаться. Между госпитальерами и Османской империей было заключено соглашение, по которому все христиане могли беспрепятственно покинуть город, взяв с собой все, что Могли унести. Большая осада Гибралтара с 1779 по 1783 годы. Город-крепость Гибралтар перенес за свою историю 14 осад, из которых успешными были всего 6. Кастильцы, мавры, англичане, голландцы, испанцы, кто только не пытался урвать столь стратегически лакомый полуостров. Но в историю вошла одна из многочисленных осад, которая длилась 4 года. На сей раз Гибралтар делили испанцы, захватившими его в 1704 году англичанами. С суши доступ на Гибралтар представлял собой узкий песчаный перешеек, удобный как для оборудования, так и для осады. Со стороны пролива была развернута морская блокада, однако она не была совсем непробиваемой. Поэтому в 1780 году британский адмирал Джордж Родни прорвался сквозь оцепление испанцев и доставил британским солдатам Гибралтара провизию. Причем по пути он прихватил несколько испанских судов с конвоем и припасами. После он направился в вест индию а осада продолжилась. В 1782 году испанцы сами устали от собственной осады, и в итоге они решились на генеральный штурм. Однако генерал-губернатор Гибралтара Джордж Элиот был отличным стратегом, поэтому он оборонялся виртуозно. Испанские батареи, которые должны были стать основной ударной силой из-за своей тяжести и неповоротливости, не смогли дойти до нужной точки обстрела. Зато гибралтарская артиллерия с удовольствием обрушила на суда противника прицельный пушечный огонь из разрывных ядер. В итоге большая часть испанской батареи утонула под обстрелом. После нескольких месяцев атак испан Испанцы отступили ни с чем, а Гибралтар стал олицетворением неприступности и стойкости. Блокада Ленинграда с 1941 по 1944 годы. Захват Ленинграда был частью плана Барбаросса война военно-германии против Советского Союза. С началом боевых действий подступы к городу сразу же стали укрепляться. В итоге немецкая армия, усиленная финнами, итальянцами и испанцами, не смогла сходу взять Ленинград. Город был окружен, и 8 сентября началась блокада, длившаяся 872 дня. Единственным путем сообщения со стороной осталась Ладожская озеро обстреливаемая артиллерией врага авиацией и флотом ленинград столкнулся с суровой зимой а самое главное недостатком продовольствия несмотря на кризис с продовольствием армия держала оборону предпринимая даже попытки прорыва блокады а зимой по льду латоги шли караваны с грузами увозя в обратном направлении раненых больных стариков и детей полное освобождение города от блокады произошло только зимой 44 года за годы блокады погибло до полутора миллионов человек в основном это все мирные жители. Практически все они стали жертвами голода, а не бомбардировок. Вот и все видео. На сим позвольте отчалить. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До встречи!